Я просыпаюсь, я не знаю, происходит ли все это Каждый день я не пойму, уже настал ли конец В это понимаешь, я не черта псих, но мне сказать все надо Может ли подохнуть, сука, Слышишь, и тебе не надо от меня проблем, лишь только мани. Ты называешь меня фантазером, но я, блядь, не вру Тебе не нужно знать, что правда, ты согласна, не на трэш Я богатый дядя, думаешь, что я крепкий орешь? Ты столь слов теряешь слова, я снова твой лютый кэшбэк Тебе далеко на меня, я чувствую зло, я